всем привет это началась какая уже 16 серия про clash of clans я сегодня узнал шокирующие данные Ну когда у меня улучшились золото до седьмого уровня я узнал, что я могу его еще улучшить и если учесть вот эти плюс 125 тысяч то уже на 4 тх можно накопить по полмиллиона ресурсов это дофига и больше Интересно пружинки, а это только симулы, но ну, не скоро в общем. Да, мне еще нужно 100 тысяч эликсира до прокачки стенобоев до второго уровня и хотя бы одну казарму нужно улучшить, чтобы открыть крутых шаров. А так у меня все круто, очень даже. Видите? Так, я только что построил сборщики вот эти. За одну минуту они еще улучшатся. Так, сборщики, до какого можно? Еще сборщики можно. Вообще столько много прокачек. Я думаю, к серии 30, ну 25, может, мы уже будем на фуле 4 ТХ. А сейчас нет. Я тут еще прокачал стенки до, до 4. Хотя я понял, что все обычно нападают с этой стороны. Лучше тогда их перенести. Вот эти оставить. Здесь можно вот этот куда-нибудь сюда. Нет, блин. Так, окей. Так, сейчас сделаем тогда так. Вот здесь уже начнется третий забор. Так, развернем. <кх> так. Вот сюда сейчас перенесем четвертый. Так. С третьего до пятого уровня уже 30 тысяч стоит прокачка. Так, ну ладно. Кстати, у нас уже есть гиги второго левела. Можно так и назвать серию. Ю. <coughs> Чем-то подавился. Ладно. Так. Можно назвать серию чем-то подвес. Да нет, на самом деле серия будет гиги второго левела. Это реально достижение. Да, это очень хорошее достижение. Так, вот здесь можно оставить стенку. Блин. А теперь выберем ряд вот этот и отсюда троечку сюда перенесем. Так, и вот эту одну можно еще куда-нибудь перенести. Да пофигу некуда. Чтоб тут, тут угловой не было, но так сделаем. Да, хотя при тут угловая? Вообще не понимаю. Так, ну мы гигами то даже не нападем? Нет, я так не оставлю. Давайте все найдем покончим и сделаем гигов. Они уже 750 эликсира стоят. Это дорого. Гиги четвертого 1750 стоит. Так что это еще не даже дорого. Так. Давайте сделаем вот так. Нет, здесь будут 5 варваров, 5 гоблинов. Ну, снова по такой же функции буду нападать. Да, мне понравилась эта функция. Не функция, а войска. Такое понравилось. Ага был бы гоблин гигант который крафтится из пяти гоблинов так ну а здесь гиги что у нас там 67 сейчас посмотрим стали ли они мощнее или снова вялые колбаса так уже <coughs> гиги можно прокачать до 8 левела это самый максимальный уровень так Давайте нападем на гоблиноград. Давно я сюда не нападал вообще. Сейчас, на очень легкие базы. Нет, не совсем. Ничего себе. Легкие, блин. Сомневаюсь, что 8 гигов с этим справится. Ну, пока что пусть справляется. Легкий, конечно, конечно. 6 пушек очень легко вообще. Это, по-моему, даже на 8 ТХ 6, 6 пушек нельзя построить. По-моему, с 10 ТХ так 6 пушек можно строить. Так, ну и давайте пока ну, тут блина не дотягивается. Надеюсь, там что-нибудь хотя бы путное удастся. Зато резов добудем. Вон, Гиги уже три пушки уничтожили. Осталось еще три. Я варвары только вот этот. Один амбар. Ну вот, как видите, нормально нападаю. По-моему, даже мощнее намного стоит. Ну, главное, что мы хотим качаться по фугу. Но эта серия какая-то не очень. Может, я вообще не выкладываюсь. Ой, я даже уже не знаю, чего для вас придумать. Интересно. Кстати, мы на сотку снесли. Да, уже вроде все рассказано. Может их пореже выпускать? Это зачастил что-то. Ага, следующее выйдет, например, когда фул четвертый 4. Кстати, воздушную оборону можно улучшить? 90 тысяч нихуя. Но зато можно. Она, она, кстати, смотрите, вот я вам рассказывал. 80 урона в секунду, и 800 здоровья. Башня лучниц, 19 урона в секунду и 460 здоровья. Ну что, лучше против воздушных войск? А, конечно же, ПВО, она вообще мощная. 80 урона в секунду. Да найти Шарю в два счета, собью. Ну-ка, Шарю, сколько жизни? 150, я же сказал в два счета. В две секунды, скорее. Так что можете ее оградить сюда. Так что у нас еще там можно построить? Башня лучница Ну и здорово построим. Почему бы и нет? Так что еще? Так, ну вроде защитой все. Ой. Так с войском тоже все. С ресурсами все значит больше в магазин заглядывать не стоит. Только когда накопим 500 кристаллов. Угадайте зачем? Правильно, Чтобы купить нового строителя. Вообще, кристаллы только для этого и нужно купить. Но иногда их тратить. Ну, потому что иногда надоедает, так долго ждать. Вот действительно, я говорю. Можно ускорять казармы. Я один раз ускорил все казармы. И заработал кучу трофеев. Ну, вы видели, когда я до серебра поднялся, я их ускорил. Это вообще хорошая идея. Да, если вы уверены в своем войске, то ускоряйте у А сейчас мне пофигу как-то на трофеи. Хотя сам всем знаете, какой идею писал. Сейчас посмотрите. Уважаемые соклановцы, сейчас я вам подскажу секрет набирания трофеев с помощью соревнований. Ищите тех игроков, у которых ниже уровень, на высший рейтинг. И пытайтесь стать выше них. Удачи! Помогайте кланам набирать общие трофеи. Смотри. Те. Так, вот 14 уровень выше меня. Мне нужно больше не отрофей, чтобы хорошо. Ну, чтобы быть успешным. Кстати, надо выгнать этих мелких. То они действительно. Хотя я такой же. Ладно, пусть будут. Они не мешают, в принципе, клану. Вот когда будет переполнено, ну, 43 это тоже не Тринадцатый, 13 Ну-ка, интересно, интересно. Кстати, тут есть еще лучших кланах, я знаю, то ли это только главам показывают, то ли нет. Сейчас посмотрим, есть ли наш клан в рейтинге, там, там я знаю, они за миллион, да, миллион тринадцать тысяч, это рекорд. Было там миллион двести тысяч, миллион триста тысяч, мы никак не могли меньше набрать, а сейчас миллион тринадцать тысяч. Это как раз благодаря, наверное, вот этим новеньким, я говорю, что мешают. Ну ладно, вот такое видео получилось. Вот так гибов испытали и все на свете.